Всем привет, сегодня я продолжаю проходить Террарио 1.4, и знаете, что я сейчас буду делать? Правильно, я буду фармить себе материалы на Святые Стрелы, потому что Святых Стрел мне будет нужно 1010, наверное, но на этот этап игры. Поэтому мне нужна такая ферма, где я смогу фармить Единорогов и Пикси. Вот сразу скажу, за кадром я уже попробовал, Единороги формятся плохо, они спавнятся плохо, а вот Пикси очень даже хорошо. Но... Типа, мне хватило вот сколько, 6-7 часов, и я сделал себе 4000 стрел. В общем-то, нормально. Ну, типа, сложно, конечно, долго фармить. И иногда такое случается, что я каким-то чудом вздыхаю. Я, правда, не могу понять, какой моб меня убивает, но иногда я помираю. Вот. Ну, давайте теперь перейдем к следующему этапу. Вы, наверное, уже поняли, что стрел у меня есть. Теперь нам нужно... Попытаться убить червя Ну, типа не червя а Сначала скелетрона А скелетрон нужно убить для того, чтобы убить червя То есть мне нужен щит В данже Щит нужен для того, чтобы я смог лечиться Пока меня трогает Вот это вот Как же это называется, летающие Такие создания У деструктора Вот, они не дают мне захилиться Нормально И поэтому мне нужен щит чтобы они меня не откидывали от медсестры. Правда, я не знаю, насколько это будет работать, потому что они, скорее всего, убьют медсестру. Вот, я понятия не имею. Единорог. А, надо было бы догнать его, но уже поздно. Ладно. А, теперь давайте поставим статую, вскроем мешочек Скелетрона и посмотрим, что же там выпало. О, Скелетрона очень интересно. Так, Это вот эти вот его а, сферы летающие после во второй фазе. Теперь мы посмотрим, что у нас в данже. Потому что данж это не настолько интересная вещь, как хотелось бы, конечно. Ну, а что это? Типа сыпучий песок? Очень интересно, кстати, сделано. И раньше такого точно не было. Прикольно. Вот отдельное просто удовольствие в игре. Это, казалось бы, ну не настолько значимый визуальный эффект, который, в принципе, никакую новую механику не добавляет, как, например, осыпание вот этого данжа или же ветер, но это настолько приятно смотреть на это, как будто уже и другая игра в общем я сглупил немножко я полез в данж, зря наверное сейчас, потому что у меня нет э, оружия в общем-то да оружия нет, наверное придется сейчас вернуться, откроем сундук посмотрим что здесь есть вообще успею открыть? да, успел о, Муросама, отлично кстати, я не знаю, к чему отсылка Не помню, к сожалению Но теперь я смогу скрафтить себе Истинную грань ночи Нет, подождите, не истинную грань ночи Просто грань ночи А потом, когда я затмение пройду Я смогу скрафтить истинную грань ночи Вот, и уже потом тирамеч. Да, наверное, я погорячился Лезть сюда без оружия Пойду возьму себе адамантитовый Или как он называется Арбалет, короче, красный и вернусь сюда уже с нормальным оружием. И буду дальше исследовать эту штуку. Так. Цель, самое главное. Чтобы вы понимали, мне нужно найти сундуки. И приоритет сундуков, это красный сундук. То есть, мой сундук, который мне хочется, это красный с ножами. Э, вампирскими ножами. Вот. Не знаю, найду или нет. Я посчитал, нужно вставить этот момент, потому что здесь я, наконец-то, нашел себе э, механика. Без механика... В принципе, я не могу нормально играть. Потому что мне нужны телепорты по всей... Как удачно я успел это сделать. Я поговорил с механиком, и его тут же убили. Довольно удачно. Получилось, потому что без механика я не смогу телепортироваться по всей карте. Мне нужны телепорты. Срочно. Прям вот очень нужны. Потому что я буду фармить 100% плантеру. Очень много. Ну, не фармить, а пытаться убить. Голем. Ну, хотя голема можно и вынести. Да, механика и нужен для того, чтобы голема вынести. Это очень полезная штука. Она открывает новые возможности. Поэтому, да, нужно обязательно ее было освободить. Хочу сказать тем, кто досмотрел до этого момента, большое вам спасибо за поддержку, за то, что меня поддержите. И если вот вам не сложно, вы еще не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, поставьте лайк видео и напишите любой комментарий. Даже, даже если вы считаете, что видос э, полная фигня, напишите, почему он, и просто вообще любой коммент. Потому что мне реально хочется начать делать какой-то такой контент, который будет оцениваться ну, более широкой аудиторией. Просто я сейчас делаю там ну, 100 человек смотрят, 200. Типа, мне не особо это мотивирует. Меня... Вы понимаете, что сейчас мне нужно сдавать ЕГЭ, потом поступать в ВУЗ, потом учиться в ВУЗе. То есть как, какая-то моя деятельность, она должна быть чем-то мотивирована. И если я ничего не получаю, и никто от этого тоже ничего не получает, то есть мне пишет там, ну, два человека, например, «Спасибо, я, я люблю твои видео, типа, я первый, я молодец». Вот. И это, конечно, все прекрасно, но ну, вы должны понимать, да, что любая деятельность, которая затрачивает, требует много времени на себя, она должна, естественно, приносить полезную работу, а не только затраченную. То есть у меня должно быть какое-то КПД. А так как я сейчас это делаю, у меня практически нулевой КПД, то есть я ничего от этого не получаю. Единственный плюс, единственный плюс, я развил свою устную речь. То есть я могу выступать перед людьми, я могу спокойно им говорить, не стесняясь, и не заплетаться в словах. И то иногда плохо получается. Вот, это единственный плюс, поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, если вам не трудно, и напишите свои советы, свое мнение вообще о том, что мне нужно делать дальше. Кстати, странный сундук, да, желтый, я такой ни разу не видел. Если знаете, напишите, пожалуйста, в комментах, вот, что это за сундук. Потому что такого раньше не было. Я помню, в 1.3. И я сам еще не смотрел информацию на момент озвучки. я Обязательно попробую найти. Но я не знаю реально, что это за сундук вообще. Так, нужно сваливать отсюда из данжа Но я так и не нашел красный сундук. Наверное, он чуть ниже. Потому что я уже почти все исследовал. А сундука так и нет. И толку здесь бегать уже тоже никакого нет. О, наконец-то щит все, наконец-то щит нашелся, так, вместо когтей наверное, да лично когти потом продам за золотом а что за столик? может быть собрать? или, не, подожди, я уже собрал вроде столик я запутался с этими столами вообще, я не помню короче, что я даже собрал так, я не помню а что со стрелами? Ладно, все нормально. Просто сначала нечестивые полетели, а потом уже на мои святые. Очень странно. Вот он наконец-то нашел сундук. Красный. Все, из данжа можно уходить. И на меня напали пираты. Да, пираты это, конечно, не то, что я хотел увидеть, потому что от них нет толком. Смотрите, что я придумал. Кстати, я уже использовал механику. Очень, кстати, сделал телепорт себе в джунгли. Вот мой телепорт. И вот здесь арена. Суть арены очень простая. Просто лава. И нам нужно находиться максимально близко к поверхности. Я это сначала не учел. Я просто стоял здесь, и они перестали спамиться. Типа они, я под землей, меня не видно. И они больше не спамятся. Но потом я поднялся чуть выше. Но сейчас вы все увидите. И потом очень такой тупой бой с кораблем. Короче, единственное отличие. Я заметил, вот 1-4 в пиратах. Это то, что после смерти капитана появляется дух капитана. И все. Он тебя преследует сквозь блоки и больше ничего не появляется нового. А сейчас я дострою арену, которую мне нужна нормальную, чтобы они спамились по -лучшим. Вот И потом буду ну, стараться драться с кораблем. Кстати, вот это вот очень мне нравится событие. Потому что здесь единственное событие, где можно спрятаться за блоками, и никто тебя трогать вообще не будет. Ну, кроме духа вот этого капитана. Но от него отбиться просто, у него не так уж и много хп. Вот, смотрите. Сейчас он вылетит, да, и будет бить мне. Вот он. Ну, ну, ерунда какая-то, короче, его изи победить. Только он, у него чьи очень большой урон. Вот наш корабль. В принципе, здесь только пушки у него из элементов, которые могут разрушаться. И все. Я даже не знаю, что с него может упасть. Я еще не смотрел. Ну, я типа в 1.3 ни разу, кстати, корабль не убивал. Это первый мой корабль в жизни. Статую подберем. И все. Больше ничего не выпало. Ну ладно. Пираты почему-то, я считаю, бесполезное нашествие. Хоть оно, оно вроде в хардмоде, да, это хардмодное нашествие. Единственное, что там полезное, это посох. Вот больше я ничего интересного в нем не вижу вообще. Неплохо, он так надамажил. Он так и убить меня может. Ой, улетел не туда. Да, обидно. Ну ладно, сейчас мы посмотрим, что выпало все-таки. Более детально поставим статую. Так, давай, заканчивайся. Отлично. У меня тут целая коллекция каких-то статуй. Ну, нужно будет привести их в порядок обязательно. Так, золото собрал. У меня было больше золота вроде бы. Там монета 90 вроде было. Что-то странно, меня ограбили. Я правда не знаю, типа при смерти монеты списываются куда-то или они выпадают просто. Что-то я это не учел никак. А ящик. А, это просто сундук. Понятно. Я думал сейчас открою, что-то интересное будет, но сундук только... Ящик только в рыбалке попадается, оказывается, но ну, из воды. Да, ничего нету. Ну, всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.